Всем привет! Предлагаем высылать для ремонта плату ET3 водонагревателя Грени. Позже в ссылках укажу сервисные кода и для каких моделей подходят. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.